Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что пандемия COVID-19 является не просто распространением болезней в мире, а политической и экономической войной. Вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям. И их было много, остается много и будет немало. Потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия — это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война, — сказал Лукашенко в ходе вручения госнаград работникам системы здравоохранения в пятницу. Главу белорусского государства цитирует его пресс-служба. Все государства пытаются использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится, — добавил президент. При этом Лукашенко выразил сожаление, что в мире так и не появились готовые рецепты, как излечить заболевание.